Всем привет, друзья. Сейчас а, вчера позвонили к нам а, а, в больнице и сказали: приходи в Узель, у нас у Даринки дают, а, так как гемоглобин низкий, дают а, питание, то есть пюрешки, соки и каши. Каши мы не едим, не любит она. А, соки, пюрешки любит. Вот сходила со соцзащиту, уже скоро обед. Кошмар, короче. Шапку не снимаю, так как он сейчас приблизана, я буду без шапки. И некрасиво. А так шапки важны. Ничего страшного. Я же мужчина, чтобы в а, помещении снимать шапочку. Так ведь? А, Вот такие дают Кашки? каши. Арисова грешнивая. Место на у нас. И... Тихо. Смотри. Это... Безмолочная каша. Маму? Ну, короче, как-то так. Дай, дай, дай, дай, дай. дай, дай, дай. А -а -а -а. Мама, ты не отчисок ему? На почте говорю. А, поч <связываю> по лицу все дали. <связываю> Точно, Ой, радостный. Дайте я... Дайте я сама разложу. <связываю> на, на, на. Вот, соки, короче, здесь а -а персик. Персик, на, на, на, на. Дядя, тут персик. А нету здесь выбора все здесь персик а, дайте а, сок э, персик говорю сок яблоко-абрикос дайте я выложу, выложу успокойтесь, выложу а, тоже яблоко-абрикос яблоко-абрикос так, сколько штучек у нас яблоко-абрикос 6-7 э, ну все, яблоко-абрикос дали нам 7 штучек еще ламеньки одна так Потом дали пюрешки. Яблоко. Яблоко. Все яблоко. Ну, короче, для гемоглобина все яблоко. Так как это гемоглобин у нас низкий. Так, в струмочку. 5 штучек. 5 штучек. 10 уже. И еще 2. 12 штучек. Это для гемоглобина. Вот я так буду. вот. Бери. На. Да. Давай, давай сок мама открой. А ну, я сахар. Ну мама. Ну друзья. Я вот это варишься вообще. Ну, это пирожки. Да, это а, что я делаю-то? Давай я <къех> А что Таринка-то у нас вся обку... обкуцанная? Кто ее сарапал? Это кучерок, когда игла ушли. Тигра опять сарапал Дарину. Да? Да. да. да. да. Тебя тигра сарапал. Да, машинка. У тебя капает вниз. Ты что схватилась? На Даринка Тигра, да? На еще иди. Ай, вкусняха, холодная. Вот так поднимите у вас, выливаться будет. Хорошо? Ай, как вкусно, Дариня. Вкусно, да? Чурашки схватились? Ну вот, друзья. Это дают у нас, ну, в ноябре давали. А пятый раз что ли дают? До трех лет будут, будут давать. Нет, не пятый, это я десятый. Какой десятый? Скажешь тоже. Какой десятый? Здесь как-то задержка была. По весне дали. Летом я не помню, давали, нет. Давай. Ты-то чего помнишь? Нет. Вот сейчас два раза. Ну, раз пять давали, наверное, да. Или четыре короче вот так и да? для хоть так чем вообще ничего и до трех лет будут давать чтобы гемоглобин у нас поднялся у даринки но как всегда это не только дарение выходит и девчонкам тоже Они, ну как вот одному дашь другому не дашь что ли конечно естественно дашь они и так у меня вот нынче яблоки будут, яблоки будем ее, ее э, будет она у нас кушать. Она очень любит яблоки. Я магазин не люблю, я люблю э -э, больше а, свои домашние с огорода, я очень я люблю. Вот так, маму. О, а я видео снимаю, и они вот делят там, видно то, что я сижу и разговариваю, они вот стоят и смотрят, как кино, а маму-то не видели они у меня, только вот в камере видят, видите как. Ты-то что стала вместе с ними? Угу. Лесенка, турочка Динара, Амина, Дарина. Да? Угу. Ага. Ой, вкусный сок. Какой вкусный сок. Так, девочки, убираться надо. Давайте. Папа пейте. Не знаю, папа не папа. Надо просто убираться. А то вы вчера опять я вот это... Все прибралась к вечеру. Вот такая ерунда. Мне уже достала, если честно. Я не клала вообще для чего. Просто... А вещи кто вытаскивает? И я. Я, наверное, да? Обида. Ну, конечно. Ну, как старшая сестра, а, давай помогай. Обида. Вот почему я всегда помогала, всегда, всегда маме помогала. Хоть и не я все это делала Помогала братьям, сестрам. Никак, никогда не говорила маме, это не я. Мама сказала убираться, значит убираться. Даже это не обсуждалось и не спорилось. Мам, а папе мы помогали? Папе? А папе вы помогали, когда мы в больнице были? Ага. Да. А почему маме не помогаем? Маму, значит, не любим, папу любим, да? А что тогда? Я сейчас пойду, а потом буду пиваться. Ну хорошо, смотри, Иди сюда. Иди волоски покажем. Я буду хвостики сделать. Вот да. Вчера сладости наелась у нас, Амина. Такие щеки красные были, ручки покраснели даже. Как будто аллергия на сладости, не знаю, что. Ну, э, этот, супрастин, давай, супрастин. Буду. Я, Амина, хотела спать, потому что живот все болит. Ну, не пей, я, я вот Тебе не холодно? Мама, супрастин, а ты... давай, и красота спала, слава Богу. Мам, я вот она хотела спать, а то... И сейчас просто из mm -hmm. mm -hmm. Ну все, давай выбираем. Это ты, ты не будешь допивали? Mm -hmm. Все, друзья. Пошли убираться теперь. Mm -hmm. Сколько вкусно чуть-чуть осталось. Я убежал, не, я больше не хочу. Я бы взяла звуламинги-то не допила, пару глоточков сделала. Все, друзья, пока.